На своей земле чужой президент позволяет строить мечеть смех. Это действительно это очень интересное высказывание. Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то в принципе все ок, да? Нет никаких проблем. Тоже тебе он... вопрос задам. Ты, у тебя такое плохое мнение о нас вследствие чего? Ты считаешь, что вокруг нас народы могут... Они умные, а мы тупые. Провели там фейковый референдум, потом провели там фейковые выборы. И потом вот этот фейковый президент, выигравший на фейковых выборах, он подписал с вами этот федеративный договор. Как вы понимаете, это гроша ломаного не стоит, все то, что вы сделали на, по международному праву. Ты, помимо этого, ты еще на одном собрании, на днях ты сделал еще одно уже более такое религиозное заявление, что вот, мол, ты, кстати, и до этого говорил про этот аят, я тогда просил твой муфтият, чтобы они мне обосновали, да, показали в этот аят, они не показали. Вот сейчас ты снова повторил, сослался на а, некий, по-твоему, существующий в аят о том, что а, мусульмане обязаны воевать за... А, за, да, даже за неверующего правителя, который позволяет молиться, там строит мечети. Вот, давай послушаем твои слова. Действуем, да и Почему Чеченцы, мусульмане участвуют да, на спецоперации на Украине, Потому что мы граждане России, если нам разрешают молиться, строить мечети, мы обязаны защитить это государство, и это руководитель, президента, если тебе разрешают строить не молиться, то тебя обязывает Коран. В первую очередь, идущую дать слово. Поскольку твой муфтият не может нам показать такой аят в Коране, где Аллах говорил бы подобное, Кадыров, ты сам сделай это, пожалуйста, чтобы не просто голословные какие-то были от тебя высказывания. Приведи нам, дай нам вот эту вот суру и аят, где вот так вот, как ты говоришь, Аллах нам велит сражаться за, даже за неверующего правителя, как ты говоришь, за неверующую страну, только лишь из-за того, что они, как ты говоришь, позволяют молиться и позволяют строить мечеть. На своей земле чужой президент позволяет строить мечеть смех. Это действительно это очень интересное высказывание. Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то в принципе все ок, да? нет никаких проблем. То, что он уничтожил 30% твоего населения, разрушил твои города, села, весь твой уклад пытается поменять, свои законы у тебя вел, это так себе это вообще не проблема оказывается. Когда татары, монголы э, разбили аббасидский халифат, это оказывается было не проблемой. Можно было просто главное с ними договориться, чтобы они позволяли молиться и строить мечети. Никаких вопросов, оказывается, к ним не было. Освобождать свои территории не нужно было. Мне, мне просто интересно, откуда он черпает эту мудрость, так, так легко апеллируя этими текстами. Неужели Салах Межиев, там, Адам Шахидов, неужели у вас вы настолько присмыкаетесь, вы настолько боитесь, что вы не можете сказать. Ты, ты говори, пожалуйста, вот так вот, если ты так скажешь, мы не, мы не можем, нам, нам нечем как бы крыть, если твои слова оправдать нам будет нечем. Неужели вы даже это сказать ему не можете? Неужели любой бред, который он а, несет, вам нужно его как-то обосновывать с религиозной точки зрения? Но попробуйте вот это обосновать тогда. Где этот аят, где эта сура в Уране, на, на которую, о которой говорит Кадыров? Вот, допустим, Чечня вдруг стала независимой, один оккупант уйдет Россия, Тебе не кажется, что ему на замену придет второй оккупант, например, Гейвропа, И начнут нам навязывать. Вот давай, YouTube Борс, мы будем решать проблемы по мере их поступления. У нас нет и не было никогда никаких проблем с Европой. Если они у нас будут, тогда мы будем их решать. Сейчас у нас есть проблемы с Россией. Давай сейчас решать те проблемы, которые есть. Не надо пытаться отвлечь внимание а, наше от реальных проблем. И тем более пытаться вызвать такое чувство, а там все равно дальше нас ждут еще большие проблемы, поэтому давайте смиримся с этими. Нет, давайте вот эти проблемы решим, а если вот они у нас потом возникнут с Европой, с Америкой, с Китаем, с Индией,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 Как вы думаете, если сегодня в Эчкери провели бы честный референдум, какой процент жителей проголосовал бы за независимость? Сегодня невозможно провести референдум. Референдумы так не проводят. Чтобы провести референдум, нужно сначала вывести войска, нужно установить власть, а вот уже после этого эта власть должна организовать референдум. Народ должен быть свободен в своем выборе. А когда ты находишься под чужой оккупацией, сейчас говорить, а если сейчас провести? Если никакого, если нет, сегодня невозможно провести. Давайте сначала выведем войска. И какое юридическое обоснование будет для требования вывода подразделений армии РФ? Ведь де Юра, Ичкерия является субъектом федерации? Не является, она как раз-таки де-факто является оккупированной территорией. Де юра, Чеченская Республика, Ичкерия является независимым, суверенным государством. Причем оно образовалось, то есть... Становление этого государства полностью соответствовало действовавшим на тот момент законам Советского Союза и международного права. Там Не, не придрешься. Все сделано очень а, четко. Поэтому как раз-таки де-юра этого нет. Де-факто это оккупированная территория. Россияне могут сказать, что де-факто это субъект федерации. Ну, это будет их интерпретация. Но де-юра никто не может сказать. Де-юра у вас нет обоснования. Да юра, вам хотелось бы, конечно, вы будете ссылаться на фейковый референдум, но это все да юра не является аргументом, потому что ни в одной стране мира этот референдум не признан. У вас нет какой-то юридической базы, которая подтверждала бы субъектность Чеченской Республики Ичкерия. Нет у вас ни одного суверенного лидера, который бы подписал с вами этот договор о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 все то, что вы сделали на, ну, по международному праву. Тумсот, ты, значит, не согласен, что если Запад выиграет, то уже полностью он, он будет диктовать свои свободные ценности на весь мир. Ты думаешь, что чеченцы смогут сохранить себя в таком случае? Я не сомневаюсь в этом. Для нам надо понимать, что любая как бы, держава, которая имеет возможность распространять свои, свою идеологию, она будет это делать. И любая более слабая держава должна будет этому как-то сопротивляться. Это правило жизни. Мы от этого никуда не денемся. Это как, как знаете, законы физики. Они просто действуют для всех. Неважно, кем бы ты ни был. То же самое и здесь. Поэтому, а если ты спросишь для нас, что для нас лучше, какие-то западные ценности, которые то для нас неприемлемы, но которые пытаются нам внедрить к нам не с, не с помощью жесткой силы, а мягкой силы, допустим, сделать с путем пряника, да, типа создать для нас выгодные условия, чтобы мы на это пошли. Это для нас лучше? Или находиться под оккупацией между собой по российской конституции, там, решать вопросы? Конечно, мы лучше будем, мы выберем, чтобы нас пытались пряником как-то, Склонить к себе, а мы при этом как бы сопротивлялись бы, понимаешь? То есть у нас будет больше возможностей для этого. Мы, чтобы понимали, не надеемся, ну то по крайней мере я, на то, что у нас вообще будет беззаботная такая жизнь. У нас ее никогда не будет. У нас всегда будут какие-то проблемы, политические процессы, какое-то влияние, давление, это всегда будет. Но оккупации мы не хотим. Давайте мы избавимся от оккупации, Давайте мы свое государство вернем, давайте мы будем жить по своим законам, а потом уже вести международную внешнюю политику, там, внутреннюю политику, как-то как пытаться маневрировать в этом мире.